Добрый вечер, девчонки! Я вновь с вами на связи. И сегодня я вам расскажу, как я буду готовить вкусные, интересные, полезные конфетки из сухофруктов и нашего уникального питания. Вся серия life Food будет использована мною, а также сушеные финики, сушеные абрикосы, сушеный чернослив, вишенка сушеная, сушеный изюм, цедра мандаринчика, какао, Кокосовая стружка, корица и кунжут. Все это будет скомпоновано во вкусной конфетке. И при этом я буду использовать для, связ... для вязкости еще и нашу биогенную водичку. То есть все это будет скомпоновано в наших конфетках. Но прежде, чем я начну готовить конфетки, я хочу рассказать вам о том, как я подготовлю сухофрукты. А это, поверьте мне, отдельная история. Если вы возьмете на рынке сухофрукты некрасивые, жесткие, ну, как мы говорим, домашние, вот тогда вам необходимо их вымочить в горячей воде с добавлением Waterfall Life, с добавлением нашей биогенной водички. И тогда в этой горячей водичке все микробчики уйдут. Фрукта станет мягкой, приятной для вкуса, и ее можно использовать. Итак мы сейчас замочим наши сухофрукты. Мы сейчас подготовим их к тому, чтобы использовать и готовить конфеты. И я продолжу свое видео. Ну что, продолжаем нашу подготовку. Я вам обещала рассказать, как готовить сухофрукты. И говорила, что это отдельная история, и это действительно так. Мы, приходя на рынок, любим выбирать вот такие яркие, блестящие, красивые сухофрукты. Нам они очень нравятся. Но они очень опасны, потому что они обрабатываются сернистым газом или сернистым чтобы Он используется как канцероген для того, чтобы не испортились эти сухофрукты, пока они еще свежие и пока они еще не доведены до кондиции. Но этот газ очень опасен. Опасен для нашего организма, опасен для нашего желудка. Поэтому, придя домой, прежде чем их использовать, просто кушать или использовать пищу. Обязательно положить их в холодную, девочки, в холодную воду мы кладем вот эти красивые сухофрукты, только в холодную, потому что в горячей воде ангидрит сернистый не растворяется, а он усиливает свое действие. Но зато в холодной воде он, будет, он растворяется полностью. И через 15-20 минут ваши фрукты готовы к употреблению. А еще лучше, если вы их замочите в биогенной нашей водичке с использованием Water for Life. Так водичка сделала свое дело. Они прошли, прошло 15 минут, и наши сухофрукты полежали, стали совершенно пригодными. Водичка сделала свое дело, полностью обеззаразила наши сухофрукты, и мы можем приступать к приготовлению конфет. Итак, продолжаем наши Фрукты, сухофрукты вымокли, они уже готовы были к употреблению, поэтому я продолжила свой процесс. В миксере, в блендере я взбила хорошенько изюм с клубничным питанием, лайффуд. Это финики с ванилькой, это чернослив тоже с капучино. Это абрикос с ванилькой. Это все взбито. Теперь я начинаю формировать конфетки. Вот эти конфетки с финиками, которые, они будут с корицей. Я насыпаю, здесь у меня подложечка специальная и пленка пищевая. Я насыпаю немного корицы. Я насыпаю немного вот этой перемолванные цедры мандаринчика все это у нас будет посыпка вот так вот перемешиваю вот так вот все и готовлю сейчас мы первую сделаем потом посмотрим сколько нам нужно да я не забыла сказать здесь у меня 100 грамм фрукты сухофрукты любой и 4 ложечки вот такие мерные ложечки питания Каждый, каждый раз я добавляла для того, чтобы через блендер пропустить питание и сухофрукту. Теперь я беру вот такой вот шарик, катаю его, скатываю и вот так вот обваливаю в нашей посыпки. Можно добавить чуть-чуть больше мандаринчика, чтобы оно придало пикантный вкус особый. Вот так. Вот так мы обваляли хорошенечко. Вот такой у нас получился шарик. Мы его кладем вот в такую розеточку и укладываем в коробочку. Первая конфетка готова. Мы формируем второй шарик. Опять обваливаем его в этой посыпке. Я еще раз напомню, в посыпке у нас корица и мандариновая цедра. Вот второй шарик готов. Опять его в розеточку, и опять его в коробочку. Ну вот, 8 конфеток в коробочке, а одна, как говорит мой сын, ему на пробу. Мы отложили. Берем следующую массу. Здесь у нас, я говорила вам, изюм 100 грамм и 4 ложки вот, вот такого клубничного питания лайфуд. Все это пропущено через блендер. Сейчас мы будем формировать конфетки. И это будет ягодный микс. И сюда вовнутрь мы будем класть вот такую одну вишенку. И обвалять их нужно будет в кокосовой стружке. Итак, начали. Делим эту массу на 8 кусочков. Чтобы у нас опять получилось 8 конфеток. Может быть получится 9. И сыну повезет. И он получит еще одну конфетку на пробу. До завтра. Не, наверное, не получит. Раз, два. Мы готовим шарики. Я напоминаю, здесь абрикос и ванильное питание. Лайфут фирмы Imagine People. Вот нет миндаля, можно было бы сделать с миндалем. В следующий раз так и сделаем, кстати. А теперь у нас сухофрукты. Что? Чернослив. Чернослив хорошо сочетается с кунжутом. И они у нас будут в кунжутовой основе. У меня подстилочка, а на ней вот такая пищевая пленка, чтобы удобно было катать, чтобы не пачкать руки и не пачкать стол. Итак, кунжут, белый кунжут у нас используется. Вот это абрикосовая масса, еще раз напоминаю, это чернослив, вернее, чернослив 100 грамм. И здесь 4 ложки вот этого питания, лайфуд капучино. Представляете, чернослив, капучино и кунжут. Ммм, как будет вкусно. Итак, приступаем. Итак, нам нужно опять сделать 8 шариков, а может быть 9 может быть, вовке опять повезет. О, и даже 10. Вот абрикос у нас будет. Мы его сейчас разделим тоже на 8 частей, чтобы у нас было. может быть, получится 9. Это уже паста получилась готовая. Напоминаю, 100 грамм сухофрукты и здесь 4 ложечки, вот таких мерных ложечки ванильного питания. Ну, ну вот, получилось 9. Значит, Вовке повезло. Еще и на пробу останется один кусочек. И вот эти конфетки мы вообще ни в чем не будем обваливать. Пусть они остаются вот такими, какие есть. Вполне достаточно того вкуса, который они дали. И мы их сделаем вот такими слегка. Под абрикоску. И отправляем сюда в коробочку. Угу, у нас не хватает. Так, вот так вот. Сейчас приготовим розеточки. процесс завершен, Конфетки наши готовы. Итак, это финики. Финики с добавлением питания лайффуд. лайфуд, ваниль. И сверху посыпка из корицы и мандариновой цедры. Дальше у нас идет фруктовый микс, ягодный микс. Здесь у нас, э, что у нас здесь? А, у нас здесь э, Фруктовое питание. Вот это клубничка. У нас здесь изюм. А внутри каждой конфетки вишенка. Сверху посыпка кокоса. Вот это абрикос. И здесь никакой посыпки нет. Просто добавлен сушеный абрикос. И добавлено лайфуд. Вот это ванилька. И четвертый ряд конфеток. Это чернослив. Это капучино. Питание лайфуд. И это Наш кунжут. Все, мои дорогие гости, я вас жду. С днем рождения меня. И я готова вас удивить. Я готова вас порадовать. Приходите.